Gnome 44, по правде говоря, это тот релиз, от которого у меня изначально не было сильных ожиданий, но все же этот релиз меня реально удивил и даже обрадовал, ведь примерно 94% среди нововведений в этой версии это по сути то, что многие пользователи очень давно просили у разработчиков, чтобы они это добавили или исправили, поэтому давайте уже расскажу. Не буду затягивать. И начну с того, о чем многие и так уже слышали. Чего, чего? Разработчики добавили миниатюры в окно выбора и сохранения файлов. Ага, спустя 18 лет мольбы пользователи все же получили, что так давно просили. Теперь можно переключаться между списком и миниатюрами. Это настолько банальная функция, но ее не было за все время существования проекта Гном. Лично я даже не представляю, как те, кто повседневно использует Гном, мучился без этой базовой штуки. Но данное нововведение принесло одну жертву, о которой мало кто рассказывает. Теперь в виде списком при выборе картинок, например, сбоку больше не появляется предпросмотр. Понятное дело, что раньше тот предпросмотр сбоку был как некий компромисс отсутствия миниатюр. Вот мне интересно узнать ваше личное мнение на этот счет. Лично мне насрать на этот предпросмотр сбоку, но убрали и убрали, он мне не нужен. Вообще, ой, а, да, кстати, вид в виде списком же тоже переделали, теперь элементы стали более толстыми. Это хоть и не очень заметное изменение, но его тоже захотелось упомянуть. Также из давно ожидаемых функций, что добавили в эту версию, это управление фоновыми приложениями. Находится оно в быстрых настройках. Отсюда можно закрыть приложение, работающее в фоновом режиме, или прочитать, чем оно занимается. У некоторых приложений снизу может быть надпись, чем оно занимается в фоне на данный момент. Это, наверное, тоже должно быть полезно. Не отходя от быстрых настроек, их в целом немножко улучшили. В основном, разработчики сделали их немного понятнее. Обновили иконку для делания скриншотов. Ведь некоторые люди путали эту кнопку с открытием веб-камеры. Поэтому теперь она выглядит более логично, что эта кнопка именно для делания скриншотов. Причем по иконке понятно, что можно выделить область. Что как раз и происходит, когда нажимаешь на эту кнопку. Многие пользователи жаловались на абсолютно неудобную работу с Bluetooth-устройствами с помощью быстрых настроек. Поэтому в 44-й версии оно теперь работает как надо по крайней мере, если верить разработчикам. А то у меня нет Bluetooth устройств проверить не могу. Ну и еще, у быстрых настроек немного поменяли внешний вид переключателей, сделали их более понятными. Переключатели стали чуть толще, чем были в предыдущей 43 версии. Но зато теперь они более информативные. У некоторых переключателей одновременно отображается название переключателя и ниже его статус – Например, до какой сети подключен Wi-Fi. Разработчики немножко поменяли внешний вид окна блокировки и входа в систему. С первого взгляда разницы никакой нет. Но если рядом поставить старый вариант, то да, все-таки там разница есть. В 44-й версии элементы крупнее. Но, что меня сильнее всего бесит, сейчас покажу. В окне блокировки экрана фон был размытым, и там были обои рабочего стола. Если выйти из своего профиля, то мы переходим в окно входа в систему. И тут, как видите, уже почему-то фон серого цвета. Не знаю, почему оно так происходит, но без размытого фона оно выглядит скучно. Поэтому давайте задалбывать разработчиков на этот счет. Пусть добавляют размытие везде. Быстрее, гном, бляс! Батарейка садится! Кстати, с недавнего времени мой канал можно отспонсировать. В моих видео нет рекламы и подобного гомнеца. А при наличии спонсоров, я смогу продолжать выпускать ролики и радовать вас нескучным контентом. Спонсоры, конечно же, получат некоторые плюшки. Например, специальный значок, который будет показываться рядом с вашим именем в комментариях. Поэтому вам будет чем перед друзьями похвастаться, если они, конечно, у вас есть. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Думаю, многие согласятся, что среди каналов на open Source тематику мой отличается более веселой подачей. Поэтому судьба канала зависит именно от вас. Ну ладно, позанимались мы пропагандой спонсорства. Теперь можно и продолжить. Думаю, стоит рассказать о некоторых изменениях в файловом менеджере. Немного обновили внешний вид папок, они стали более скругленными. Но думаю, больше заметно то, что значки у стандартных папок стали другими и меньшего размера. По сути, теперь там используются те же самые иконки, что и на списке категорий слева. Сравните, например, значок на папке для изображений в прошлом релизе. Там нарисован фотоаппарат, хотя на категории другая иконка. А вот в 44-й на папке и в категориях используется одинаковая иконка. Это вроде мелочь, но мне нравится, когда уделяют внимание таким деталям. Например, подобные изменения еще сделали в быстрых настройках. Раньше иконка звука сверху на панели и в быстрых настройках были разными. Ну а еще если менять громкость, то не было никакой анимации у той иконки. В 44-й версии это поправили, и теперь там и там одинаковая иконка, ну и при смене громкости анимация также теперь есть. Опять повторюсь, я люблю такое внимание к мелочам. Из-за таких вниманий к деталям можно почувствовать любовь разработчиков к своему проекту. Так, появилась возможность закрывать остальные вкладки. Мне сначала было неясно, как оно и работает, ведь тут не закрываются все вкладки, кроме той, на которой вы уже находитесь. Я не знаю, как это понятно объяснить. Короче, смотрите, я сейчас нахожусь во вкладке, где открыта мусорка. Вот. Мышкой я навожу на вкладку с изображениями, а потом выбираю пункт «Закрыть остальные вкладки». И, как видите, закрылись вкладки, кроме той, которая была выделена курсором. А чтобы закрылась та вкладка, на которой вы сейчас находитесь, то нужно именно на нее навести курсором и закрыть остальные вкладки. Вот я вот это имею в виду, что мне сначала не было ясно, по какой логике закрываются вкладки. Появилось древовидное отображение файлов для списка, ну или его обратно вернули. Честно говоря, не шарю. Кто разбирается лучше, можете в комментах рассказать. Такое вот древовидное отображение файлов считается классическим и у него вроде довольно много фанатов. Включать этот вариант отображения нужно в настройках файлового менеджера. Следующее нововведение – это прям очень полезная штука. Теперь вы можете скопировать изображение из интернета, а потом его вставить. Я что то не пойму, вроде это уже было. «Це ж было уже!» Как я понимаю, то это нововведение относится именно к файловому менеджеру, ведь в предыдущей версии вставлять изображение из интернета было нельзя. Теперь расскажу о настройках, там разработчики неплохо так постарались, сделали их понятнее и удобнее. Появилась возможность передавать пароль от Wi-Fi через QR-код. Переделали настройки доступности или как их еще называют специальные возможности. Они были разделены на категории, что позволило их расширить и добавить больше всяких настроек. Единственный минус, что настроек для дальтоников так и не появилось. Немного обновили настройки звука, коротко говоря, они стали более логичными. Например, проверка звука стала намного понятней. И еще обновили настройки мышки и тачпада. Появились разные варианты для скроллинга. Они анимированы и должно быть проще выбрать, какой вариант вам больше подходит. Также обновили окно тестирования мыши и тачпада. По настройкам это все. В очередной раз видно, насколько это обновление кипишит подобными поправлениями удобности. Ты кто такой? Говори. Ты кто такой? Что за гном? Оптимизировали стандартный браузер Gnome Web. Он больше дико не лагает, как это было раньше. Теперь банально, даже видео на YouTube перестало глючить. И также важно, что потребление ресурсов уменьшилось. Что уж говорить, если даже теперь больше не лагают веб-сайты с 3D-графикой или веб-игры. По сути, Gnome Web переписали практически с нуля, и это уже совсем другой браузер, просто название осталось старое. Не знаю, будет ли им кто-то пользоваться, но как для второго браузера, он теперь хотя бы пригоден. В консоль добавили новый вид отображения всех вкладок. Выглядит прикольно. Такое же окно для всех вкладок должно было появиться и в Gnome Web, но его не успели допилить. Это были самые основные и заметные изменения в этом релизе. Далее уже расскажу о том, что не так заметно, и для большинства это может быть не очень интересно. Оболочку Гном и композитор Матер портировали на GTK4. Да, если кто не знал, то предыдущие версии оболочки Гном в техническом плане, по сути, являлись третьим Гномом. А вот Гном 44 – это уже настоящий Гном 4, так сказать. Исправили серьезный баг со скроллингом. Эта проблема распространялась, наверное, на абсолютно все, где были списки, которые можно было прокручивать. То есть, банально даже файлы просматривать было нереально. При скроллинге что-то дергалось, глючило и т.д. Исправили отображение аватарок пользователя. Совсем немного оптимизировали магазин приложений. Категории теперь открываются быстрее но в целом он лагает так же, как и раньше, и эти мелкие оптимизации неэффективны. Добавили экспериментальную поддержку HDR. Эта технология предназначена для более натуральной передачи освещения, теней и цветов. Это все только экспериментально и работает, как я понимаю, пока только на мониторах, которые поддерживают цветовой охват REC 2020. Это я упоминаю из-за того, что цветовых охватов существует довольно много, EREC 2020 – это только один из них, поэтому, пока не на каждом мониторе с поддержкой HDR, выйдет включить этот самый экспериментальный HDR, что грустно. Также добавили какую-то экспериментальную реализацию дробного масштабирования на Wayland. Это работает только с гномовским композитором Mater и не относится к приложениям. Это больше похоже на некий необходимый фундамент для реализации полноценного дробного масштабирования в будущем. Вот, и в целом, наверное, это все-таки все среди того, что добавили в Гном 44. Я думаю, многие согласятся, что этот релиз офигенный, разработчики Гном реально молодцы и неплохо так ультанули с доведением Гнома до ума. За одно обновление они поправили невероятную кучу проблем, которые многих бесили, злили, раздражали и все в таком роде. Те же миниатюры и фоновые приложения, этого уже достаточно было бы, чтобы это обновление многие полюбили, но нет, тут намного больше. Теперь даже при создании скриншотов, скриншот автоматически добавляется в буфер обмена. Вроде мелочь, но именно в этом обновлении это поправили вместе со всем остальным. И я думаю, что в комментариях обязательно кто-то напишет еще о каком-то исправлении, о котором мало кто знает. Это можно сравнить с тем, как будто бы к ним в Народную Республику Гном какой-то президент коммунистической партии едет. Вот они по-быстрому и прихорашивают все у себя, чтобы их потом не расстреляли. Боже, какая шутка! Но, вы сами понимаете, что как-то преувеличивать плюсы 44-й версии не стоит. Все, что они тут сделали, должно было быть еще лет 9 назад. Наобсирать обсирать разрабов Гном уже поздно. Мне кажется, все уже успели их обругать во время бета-версии. Поэтому теперь будем их критиковать за то, что до сих пор нет цветовых акцентов, а еще нет дробного масштабирования. Так... Окей, ну короче, можете считать, что обзор на Gnome 44 кончен. А дальше я уже буду по традиции рассуждать о том, что может быть в следующей, 45-й версии. Поэтому, если вам это не интересно, можете выключать мой сексуальный видос. В 44-ю версию так и не добавили тройную буферизацию, или как ее еще называют. Динамическая тройная слэш-двойная буферизация V4, которая неплохо так увеличивает скорость работы Гнома, что особенно заметно на виртуальных машинах и слабом железе. Они, наверное, уже два раза подряд обещают это добавить и никак не добавляют. Но да ладно. Я думаю, что к 45-й версии уже точно доделают. Хотя будет забавно, если нет. Также, вероятно, что в 45-м гноме будет полностью новый просмотрщик изображений, называется Loop. Он на данный момент находится в инкубаторе гном. Смешно звучит. Это такая штука, где приложение подготавливает к тому, чтобы она стала частью стандартного набора гномовских приложений. Над Loop работает тот же человек, который также работает и над реализацией цветовых акцентов. Но пока что... Все его силы уделены именно на разработку лупы, поэтому надеюсь, что цветовые акценты появятся как можно скорее. Тем более, какой-то небольшой прогресс в этом направлении есть, судя по гитлабу. Еще думаю, что было бы круто, если бы разработчики добавили плавную прокрутку. Тем более уже сейчас, если навести курсор на полоску прокрутки, то плавная прокрутка заработает. Значит, реализовать это будет несложно. Кто-то уже начинал работу над плавным скроллингом, но уже целый год нет прогресса в этом плане. Ну и конечно же очевидно, что разработчикам Gnome нужно переделать их кривой магазин приложений. Он меня настолько сильно бесит, что у меня даже есть видео об этом. Gnome Software это одно из важнейших приложений, но при этом оно является самым глюконутом. Им просто невозможно нормально пользоваться. Там уже год ведется кое-какая работа по переходу гном Software на новую модель распределения потоков. Но проблема в том, что за целый год было проделано очень мало работы. Поэтому я даже не надеюсь, что к 45 гному это смогут доделать. Я не хочу сказать, что никакого прогресса нет, судя по гитлабу. Над исправлением этой проблемы стараются и работают много. В общем, мне проще будет показать. Вот такой вот гном-бинго. Тут перечислено то, чего катастрофически не хватает гном или просто какие-то полезные штуки. В 44-й версии миниатюры добавили, поэтому можно зачеркнуть. Но, сами видите, осталось еще много чего. Есть еще пустые пункты, можете в комментах предложить, что еще можно туда написать. Ну, кстати, разработчики Гнома, ведь работают над реализацией адаптивности оболочки под мобильные устройства. Поэтому это можно добавить. Точно, в Гноме ведь так и не доделали переменную частоту обновления. Поэтому это тоже добавлю в мой список. Такой список можно показывать тем, кто спрашивает у меня, почему я не использую Linux точнее GNU Linux или GNOME Linux. Делаем ставки, успеет ли GNOME реализовать все это до окончания поддержки Windows 10, а то на 11-ю не хочу переходить. Microsoft будут поддерживать десятку до октября 2025 года, к тому времени должен выйти GNOME 50, ну и выходит, что у разрабов GNOME еще полно времени, чтобы все это реализовать. Я, конечно, уж совсем уже в будущее смотрю, но можно например в комментариях порассуждать, что из моего гном бинго реализуют в 45 версии. Видео выходит уже длинным, поэтому давайте уже переходить к титрам. Теперь в моих роликах будут титры, ведь у нас есть первый спонсор в титрах, странно звучит, но да ладно. Кстати присоединяйтесь в мою open source секту, если еще не сделали этого. У нас тут четко классно офигенно, не знаю, что еще придумать можно. А ну да, не забывайте еще отписываться от канала и ставить дизлайки. В общем, всем пока, аравидерчи, коничева.